Всем привет! В этом ролике приготовим капусту по-гурийски, для этого я использую овощерезку CL50 Gourmet Robot Куб и кутер с подогревом Robot Куб Robot Cook. Насадки для овощерезки, капусту я нарежу при помощи насадки кубик 25 мм, свеклу, морковь при помощи гофры 2 мм толщиной. Овощерезка CL50 Gourmet имеет больше 50 видов нарезки. Это э, слайсы толщиной от 0,6 мм до 14 мм, терки от 1,5 до 9 мм, соломка от 2 мм до 8 мм, кубик от 5 до 25 мм. И плюс здесь э, при помощи вот этой конструкции загрузки, э, вертикальной загрузки продукта, э, именно эта модель CL50 Гурме позволяет нарезать кубик 2, 3, 4 миллиметра, то есть мелкий кубик брюнуас. Также брусочки картофель фри нескольких размеров и гофры, это такая вот решеточка тонкая от 2 до 6 миллиметров сеточка, я сегодня это буду использовать для того, чтобы свекла в капусте по Гуриске была красиво нарезана, а да, не просто ломтиками. Также я буду использовать кутер с подогревом Robot Cook от компании Robot Cube. Это первая профессиональная машина-кутер с подогревом. Имеет регулировку скорости вращения ножа от минус 500 оборотов до 4500, также регулируется температура точностью до одного градуса, максимальная температура нагрева 140 градусов, можно установить таймер или засечь время приготовления, есть функции программирования, удобный дисплей для регулировки всех параметров и режим пульс или турбо. Чаша объемом 3,7 литра, Удобный скребок, который при вращении вот этой ручки счищает продукт со стенок чаши, то есть можно это делать не открывая чашу в процессе работы, просто вращая ручку. Вот. Внутри чаши, чаша очень легко снимается, да, и внутри располагается нож, в комплекте идет два ножа, нож с мелкими зубцами и нож без зубцов гладкий. Все очень просто собирается, и для того, чтобы оборудование было максимально гигиенично, вся конструкция, она разборная. То есть вот эту крышку, ее тоже можно разобрать. Это делается достаточно просто. При помощи ручки снимается кольцо. Вот. До простых деталей, да, для того, чтобы у нас все максимально можно было от, обработать, помыть для максимальной гигиены. И, естественно, все очень просто собирается. Обратно. Для начала я приготовлю рассол. Для этого я использую кутер Робот Кук. Заливаем два с половиной литра воды и добавляю специи: две с половиной столовые ложки соли. Лавровый лист, душистый, перец горошком, черный, перец горошком. Мне нужно довести воду до кипения, и я выставляю температуру 100 градусов. Для того, чтобы выставить температуру, мне нужно нажать на кнопку, на которой нарисован огонек. Я нажимаю. Повторным нажатием меняется медленный нагрев или быстрый нагрев. И при помощи ручки я устанавливаю нужную мне температуру. Также на дисплее показана текущая температура продукта. Сейчас это 25 градусов. Я выбираю 100 градусов. Скорость вращения. Как я уже сказал, от минус 500 оборотов, то есть здесь есть реверс, нож будет вращаться в обратную сторону, до 3500, вот. но для того, чтобы закипела вода, мне не нужно сильно ее перемешивать, мне нужно просто растворить соль в кипятке. И здесь есть такой режим 0.1.0.1, это импульсный режим с интервалом 2 секунды, нож будет вращаться и останавливаться. По времени, если вы знаете, сколько времени потребуется на какой-то процесс, вы можете сразу установить на таймере необходимое время. Вот. Но э, поскольку я не знаю, мне просто нужно довести воду до кипения. Я выставляю э, режим, удерживая кнопку с часами. Э, появились стрелочки. В этом режиме машина просигнализирует, когда вода достигнет, э, ну, загруженный любой продукт достигнет заданной температуры. То есть, когда температура будет 100 градусов, э, машина просигнализирует меня и остановится. Вот. Ну, можно добавить еще 10 секунд к этому времени, долго мне кипятить не надо, соль к этому моменту уже растворится. Нажимаем кнопку старт. И сейчас мы с вами видим, как быстро набирается температура, уже 29 градусов, 30 градусов и так далее. После нагрева до 100 градусов машина проработает еще 10 секунд, который я установил, и просигнализирует о том, что процесс закончен. Пока готовится рассол, я нарежу все овощи на овощерезке Цель 50 Гурме. Для капусты я использую комплект для нарезки кубиком 25 мм. Он состоит из двух частей – решетка и слайсер. Решетка, соответственно, у нас 25 мм на 25 мм, и слайсер с толщиной 25 мм. Слайсер у нас срежет плоский ломтик и продает его сквозь решетку. Таким образом у нас получается красивый аккуратный кубик. Устанавливается все очень просто. Открываем крышку овощерезки. Здесь уже стоит диск-сбрасыватель, который выкидывает уже нарезанную продукцию. Сначала устанавливается решетка. И сверху я ставлю слайсер резко абсолютно безопасно, пока крышка не закрыта, машина не включается. Только после того, как я зафиксирую вот этот вот магнитный ключ, машину можно запустить. Обратите внимание, то, что при открытии крышки машина также останавливается. Это, опять же, нужно для безопасности. Большое загрузочное отверстие, сюда помещаются даже такие крупные куски, И очень быстро целый качан капусты нарезается кубиком 25 на 25. И получаются вот такие шашечки. Я устанавливаю насадку для нарезки гофры толщиной 2 миллиметра. Для того, чтобы нарезать гофры, нужно использовать вот это загрузочное отверстие. Оно состоит из таких элементов трубка с такой фиксацией, фиксация продукта и толкатель по форме, подходящий как раз для этой конструкции. Мне нужно зафиксировать нашу свеклу в этой трубе Расоль закипел, соль растворилась. Я добавляю зелень сельдерея и красный винный уксус. И еще немного буквально прогрею все это вместе. Я нарезал все овощи в овощерезке Робот Куб CL50 Гурме, рассол сварил в кутере с подогревом Робот Кук, далее я уложил все слоями, чередуя капусту, свеклу с морковью, добавил чеснок, чили перец, залил все это рассолом, теперь под гнетом, это должно постоять 4 дня при комнатной температуре и можно будет употреблять. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, Приятного аппетита и готовьте с робот-куб.